КБЕ-39 регион, 29 апреля 2022 год, установка пластикового окна со шпросами полностью под ключ, пластиковый откос. Здесь врезали столешницу, завели под окно все стыки, здесь переход на плитку, ну все сделали, то есть подвели все наличники под 45 градусов. Вот так вот у нас это все получилось, КБЕ-39 регион.